Меня зовут Марина Ягодов. Я из команды Токната Мы ребята из Сибири. Нас четверо. И мы будем путешествовать по раз, городам Сибири, и мы хотим узнать, что такое сибирский стиль, потому что он безусловно отличается от знаю, московского стиля, от других русских вариаций, и от европейского стиля в частности. И э, первый наш день начинается с того, что к нам приехали друзья из Германии, и как раз э, мы сейчас вместе красим, и мы на них пытаемся узнать, что они думают о Сибири, какие стереотипы, э, что у нас ходят медведи по улице, что у нас зимой невозможно выйти на улицу, у нас очень холодно, или, и всякие другие штуки, которые обычно думают про Сибирь, допустим, в Европе. И мы пытаемся, может быть, развенчать эти мифы, может быть, действительно найти подтверждение, что так оно и есть, и понять, какое именно в рисовании есть сибирский стиль. Для этого мы будем общаться с друзьями, с ребятами, которые Занимаются граффити, танцуют, сочиняют стихи диджея, которые в Томске, Хемерово, в Новогорном Алтае, в Ширьеши. И в конечном итоге мы должны как раз найти ответ на этот вопрос. А Что такое сибирский стиль? Что, это уловимое? Понять, как оно вообще должно произойти, и по итогу мы пока не знаем, что будет. Это такой чистый эксперимент. вести во-первых, такой видеоблог каждый город, допустим, мы поедем в Томс, там мы будем три дня, будем красить стенку и в интернет будем выкладывать такое небольшое отчетное видео, а что мы узнали в Томске? А как нам было в Томске? Что мы там нарисовали? И по итогу будет видео про каждый город, и в конечном итоге будет как раз фильм, который будет показывать, что это такое, что у нас в Сибири происходит. У нас нет сценария, это будет такая документальная история. И опять же, мы не знаем, что произойдет, но по-любому будет очень круто. Мы будем передвигаться очень интересным способом. Есть такая штука, называется Блаблакар. Это как раз а, такой... А... Я не могу даже назвать это сервисом, Это ты можешь найти в интернет и найти попутчика, который едет с тобой, допустим, вот он едет на Кузнецк, у него есть место в машине, в интернете говорит, ребята, у меня есть место в машине, поехали со мной. Может быть, за какую-то сумму, может быть, просто так, бла-бла как раз, что можно пообщаться в дороге. И это тоже как раз часть нашего, нашего такого эксперимента, что мы будем передвигаться по городам Сибири с неизвестными людьми. Мы будем также рассказывать э, им про наш проект, спрашивать, что они думают, живя в Сибири, что вообще происходит. То есть это... Uh, каждое наше передвижение будет интересное и для нас, как для цыпеликов, и для любящих ребят uh, в Европе, которые может будут следить за нашим по передвижениям, потому что мы будем также преподносить это на английском языке. И я думаю, будет прикольно. My name is Louis Raccoon. I'm a b-boy and a hip hopper, and we are here with other guys from Germany and Russia to celebrate hip hop. Um, I really like it here, it's my first time in Russia, so we were first in Novo and now we are here, our last day in Novosibirsk. Uh, in Novosibirsk uh, we have a good time, that's the main point um, because of the good hosting. And uh, yeah, we are doing grafittis here, yesterday we were at a nice spot, uh, it was an old swimming pool, It never finished and we did a barbecue after it and we did a lot of painting over there and I did my first piece. So, the first piece I ever did was in Russia, in Novosibirsk. First, for me, the Siberian style is very friendly. That means, uh, these two days here, is like I'm coming not to intruders or to, to guys I don't know. It's like a family, you know? And I can see uh, the guys from Tagnado, they're very close together. They uh, like each other very much, uh, they're painting together. And I think it's all about really like in the b-boy scene. It's uh, having fun, having a good time, and it's all about that, you know? And uh, yeah, traveling is always good, so if you're making a tour like this, it brings everybody together. That's the main point. Thank you! Thank you. Thank you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, yeah! Peace out! Thank you for having <laughs> us here! Crazy girl, crazy girl, she's dancing!